Здорово. Ну... Как ты? Сегодня я хотел бы поговорить, наверное, о самом важном вопросе на Барвихе РП. Конкретно обсудить кидал тех людей, которые довольно грамотно и качественно разводят на большие деньги обычных рядовых игроков. Как же все-таки они это делают, что им за это грозит? Ну а также, наверное, самый главный вопрос, как избежать разводы подобного рода. Обо всем об этом мы с тобой поговорим в сегодняшнем видео. Ну а перед началом данного видеоролика, я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихе РП.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 давно, еще примерно полгода назад, когда я играл на 0.8 сервере Барвиха Яковлевская. Как-то в обычный день я заметил такое объявление в вип-чате, где две якобы девчонки, которые скорее всего являлись обычными всем известными трансами, пытались продать якобы свой 24 на 7 всего-навсего за 10 миллионов рублей. И меня крайне сразу же смутило данное объявление. Неужели кто-то и вправду готов продать свой бизнес буквально в 5 раз дешевле? Я сразу же отреагировал на данное объявление, как, наверное, было. Большинство наивных игроков. Хотя я сразу уже понимал, к чему все это ведет. Мне было просто-напросто интересно заснять все это дело. Ну а как же эти кидалы проводят данный развод? В один прекрасный день кидала выбирает себе абсолютно любой бизнес. Владельцы всех этих бизнесов на Барви у нас в открытом доступе. Достаточно подъехать абсолютно к любому бизнесу, и уже на маркере данного бизака у нас прописан его владелец, причем на латинице. Кидала, в свою очередь, создает себе новый аккаунт и подделывает его ник. Довольно часто, довольно просто. Бывает подделать данные ники, особенно когда в этом нике присутствуют такие буквы, как L или и Здесь просто-напросто ты меняешь одну букву на заглавную. К примеру, очень легко подделывается буква L. Ты просто прописываешь вместо нее заглавную I. И вот буквально за одну секунду у тебя точно такой же персонаж с точно таким же ником, как у владельца какого-нибудь бизнеса на сервере. И если ты встанешь рядом с этим бизнесом, то мало кто сможет сразу же понять и определить, что данный бизнес вовсе не принадлежит тебе. После чего данный игрок зарабатывает, фармит или где-то вымучивает себе 1 миллион рублей. Отправляется в администрацию области. Обрати внимание, как у нас прописываются бизнесы. Если ты вводишь команду slash best stats", ты видишь управление таким-то бизнесом под номером таким-то. Полностью переписываешь или копируешь себе данную информацию. Приезжаешь в здание администрации области, создаешь себе семью и вместо названия вводишь именно вот эту инфу. А после чего данные кидала под дает объявления в различные чаты или в СМИ с очень сладким и интересным предложением, что он продает какой-нибудь 24 на 7 буквально за несколько миллионов рублей. И какой-нибудь обычный наивный рядовой игрок, который не особо шарит в этих бизнесах или просто-напросто горит этими бизнесами, но не имеет огромных сумм, спешит быстрее всех урвать данный безак за такую сладкую стоимость. При этом забывает в этот момент обо всем на свете, о том, что его просто-напросто как минимум могут сейчас кинуть на все его кровно заработанные деньги. Он приезжает в это здание администрации области, и тот через команду селфам просто-напросто продает ему семью, абсолютно пустую семью, которая в госе была куплена за 1 миллион рублей, и в нее не было абсолютно вложено ничего, за 3, 5 или за 10 миллионов рублей, а то и больше. Этот человек, естественно, спешит, спешит урвать быстрее всех данный бизнес. Потому что боится, что сейчас за эти деньги он просто-напросто улетит за секунды. И в силу своей наивности и, наверное, в первую очередь глупости, просто-напросто отдает все свои кровно заработанные за обычную дефолтную пустую фаму, которую он при всем желании потом даже за тот же миллион не сможет продать. Ведь ему высвечивается такое сообщение, что данный игрок предлагает ему продать управление бизнесом под таким-то номером. Я вообще не понимаю, как у нас до сих пор работает такая система. Лично, как по мне, ее... И уже давно надо было как-то изменить или просто-напросто убрать. Сразу хочу оговориться, я ни в коем случае не планировал снимать данный ролик для того, чтобы как-то обучить и создать новоиспеченных кидал на проекте. Еще полгода назад, как я и говорил тебе ранее, заметил данный способ махинации на 0.8 сервере Барвихи РП. Именно тогда я решил не придавать все это дело огласке, чтобы просто-напросто не обучить новоиспеченных кидал данному способу, а просто-напросто решил скинуть фрапс всех этих деяний главному Администратору сервера для дальнейшего разбирательства. Но как я вижу, время идет, а ситуация абсолютно не меняется. Один из моих подписчиков снова недавно написал мне о том, как его развели по точно такому же способу. Сейчас ты можешь наблюдать на экране нашу с ним переписку. Здесь абсолютно все то же самое, только в этот раз продавали ему бизнес гораздо попроще конкретно лавку и за более уже, естественно, меньшую сумму. Казалось бы, потерять 2-3 миллиона рублей на Барвихе rp это Сущий пустяк. Но для большинства игроков, особенно для новичков, которые приходят на проект и зарабатывают честным путем довольно долго все эти деньги, это крайне неприятный момент. Причем настолько неприятный момент, что порой эти кинутые игроки на деньги просто-напросто уходят с проекта. И я хочу в первую очередь тебе объяснить, как не стоит делать, чтобы оказаться в подобной ситуации. Как избежать подобных разводов? Во-первых, запомни первое золотое правило бесплатный сыр забирает только вторая мышка. Естественно, никто и никогда не будет продавать тебе свой бизнес в три или в пять раз дешевле его рыночной цены. Второе, наверное, самое важное правило – никогда, слышишь, никогда не покупай себе какой-либо бизнес у игроков в здании администрации области или попросту в АО. Покупка или продажа абсолютно любого бизнеса должна происходить в очередь, непосредственно около самого данного бизнеса. Чтобы ты мог вообще понимать, где находится данный безак, существует ли он и совпадает ли вообще ник этого продавца с ником владельца данного бизнеса. Ну а самое главное, самое важное правило, причем это правило самого проекта. Абсолютно на любой подобной сделке, абсолютно на любой продаже или покупке бизнеса, всегда должен присутствовать администратор, причем от третьего левела и выше. Всегда за администратора на любую сделку, позвать его довольно просто, через команду «slash-rep» ты просто прописываешь, что нужен админ на сделку, и он придет буквально в течение одной минуты. Конечно же, если есть такие админы в данный момент в онлайне, проверить данных админов ты можешь через команду «slash-admins», сразу же будет видно, сколько сейчас админов в онлайне и какого уровня каждый администратор. Это крайне важный момент, потому что даже если ты реально найдешь настоящий бизнес по реальному, цене и согласишься купить его у продавца и вы проведете данную сделку без администратора по правилам проекта. Через какое-то время вы оба можете просто-напросто оказаться в бане по причине махинации. Как я тебе уже и сказал, это правило проекта. Соблюдай данное правило и тогда у тебя будет все хорошо. Ну а я в свою очередь могу лишь попросить администраторов всех наших серверов внимательнее относиться к своей работе и самое главное внимательнее проверять логи подобных сделок конкретно о продаже покупки семей если у нас кто-то продает семью за несколько миллионов или более то мне кажется стоит проверить логи данной сделки что вообще присутствует в этой семье и стоит ли она этих денег если кто-то продает дефолтную семью за такие суммы то явно пора бы обратить на это внимание ну или я опять же предлагаю разработчикам просто-напросто пересмотреть систему названия семей в названиях семей можно было бы запретить какие-либо знаки например такие знаки которые присутствуют у нас в названиях любых бизнесов. Либо это скобки, либо номерной знак. Возможно, данный способ бы искоренил эту проблему. Ну а что ты думаешь по всему этому поводу? Обязательно напиши мне в комментариях. На этом у меня пока что для тебя все. Будь осторожен, будь внимателен, не обманывай других игроков и сам старайся не оказаться обманутым. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравятся